Друзья, я приветствую вас на своем канале Артем Фокс Ледер. Сегодня у нас небольшое демонстрационное видео очередной моей работы. Это обложка на автодокументы «Веселый викинг». Работа выполнена из кожи премиум-класса. Окраска, прошивка производилась вручную. Для заказа просьба писать личные сообщения в Инстаграм или группу ВКонтакте. Ссылочки на них вы найдете под данным видео. Ну а на этом все. До новых встреч. Пока. Идти.